Девочки, доброе утро. Я вам сегодня обещала показать десятый, после десятого массажа руку, которая была перелом правой кисти. Вот видите, она сейчас наливает чай. Видите, рука кисть, которая была сломана. Вот может чайник подержать. Видите, вот рука полноценно работает. Может кружку поднять. Сегодня расчесала свои волосы, завязала. Повернись. Вот, расчесала, прическу сделала себе. Руку, руку покажи. Назад положи руку, назад на спину. Она не могла ее даже вот до талии даже не могла поднять. Видите, как она сегодня у нее хорошо работает. Вот так, что девочки. Она счастлива, а я тоже. Мы довольны чудом аппаратом. Спасибо корпорации. Спасибо всем.